Как найти и удалить деструктивные контракты наиболее эффективным способом самостоятельно? Значит, первое. Слово «самостоятельно» не нужно в таком деле. Не нужно. Вот. Мы самостоятельно уже наиболее эффективными способами ничего не устранили в своей жизни. Самостоятельно. Значит, первое. Я вам серьезно сейчас, это без шуток, это без сарказма, да? Значит, самостоятельно ничего вы не сделаете. Ничего. Значит, почему? Ну, вот такие мы биологические, такие гады, сволочи, люди. У нас есть вот эта вот штука. Нам нужна помощь. От человеков. От человеков нужна помощь. Изменение происходит в тот момент, когда вы можете себе признаться. Смотрите, вот, например. Что такое диагноз? диагноз? Диагноз это когда ты видишь мне, там, мне под кожу попала заноза, да, глубоко. Я сам не могу ее вытащить, потому что она там есть, у меня нет инструмента. Мне нужно там какой-то там надрезать скальпель там. Еще так вот как-то вот, ну, у меня нету инструментов. Я, я в поле, короче, я не знаю, там где нет у меня инструментов. То есть, первое, осознать, есть какая-то жопа, которая мне не нравится, да? Второе, для того, чтобы вам действительно кто-то смог помочь, вам нужно попросить о помощи. Потому что, как ни странно, в этом мире есть люди, которые пиздате разбираются в занозе, чем вы. Ну, вот так вот, они на это учились. Они жизнь этому посвятили. Это то же самое. Вот вы можете задать вопрос. А можно ли мне сделать себе операцию, например, пластическую подтяжки лица самостоятельно? Или, например, пересадку сердца самостоятельно как бы? А чего нет? Я же там книжку прочитал, там же прям картинками вот так вот страница первая разрезаешь. Вторая, открываешь, там прям написано, куда что причеплять, чтобы не эта кровь не потекла, там куда там припаивать, куда там разрезать дальше. А что нет? Нормальная же тема, что сам себе сделал операцию. Что, нормально? Вот. Вы же понимаете, да, даже самые мощные, самые лучшие хирурги в мире, когда у них какая-то жопа, они находят своего как бы там на уровне таком же знакомого хирурга или незнакомого или, или самого лучшего в мире и говорят, слушай, братан, я сам не могу, давай помоги. Вот с этого начинается. Первое. Когда человек замкнут в себе, он не может попросить о помощи. Вот в этом и заключается нищебродский менталитет. Ему страшно. Кто подумает? Это прикинь, я же такой юридический хирург, блядь. А подумают, что я ничего не умею, прикинь, сам себе, блядь, операцию, сердце не пересекает. Лошара, блядь, сам себе не смог, это же, прикинь, о чем мама скажет, блядь. Я тебя родила, выучила тебя, блин, на хирурга, а ты говно, блядь, не смог себе операцию на печень, или на сердце, или на жопу, или на спину. На позвоночник не сделал себе операцию, говно, блядь, а не сын, хуйло. Примерно так. Раба всегда заставляют делать все самому, самостоятельно, даже если он не умеет. Поэтому качество жизни такое. Подумайте, если бы сейчас вы себе вот эти поддельные майки в и это, Луи Вутон сумки делали сами, вот оно даже поддельное было бы намного лучше смотрелось, если бы вы сами делали. Теперь вопрос к вам ко всем. Какого хуя вы решили, блядь, что вы, блядь, все невъебические психологи, блядь? Как, блядь, вас так изуродовали, блядь? Вот как вас изуродовали в понимании, что, сука, ты сумку не можешь сам себе поддельную, блядь, сшить, блядь? А а, сука, самым непонятным в мире вот этой хуйней, я как бы сам разберусь, идите нахуй, долбоебы все, блядь. Вот, вот, вот понимаете, какой пиздец, блядь. Вот, вот это вот уродство, сделай сам мне, вот это вот, вот самоделкинство, это уродство, это, это самое высшее проявление мерзкого отношения к себе. Мерзкого, да? То есть вот представьте, в мире есть уже технологии, ты говоришь, я хочу самый охуенный телевизор. Я как бы сам, блядь, это, это вы лохи, короче, блядь. Ну, что, ну на да, книжку сейчас возьму, почитаю, как телевизор сделать, там, телефон, ты, короче, что там, блядь, Стив Джобс, блядь, хуйло, короче, там, это, компьютер. Я ж сам, знаете? Вот вы сами компьютер сначала попробуйте, сами, а потом. Если у вас получится компьютер, идете в сложнее область, которая называется арабский менталитет, да, психология, вот это настоящее, а не вот это нешкольное, да, типа. Вот слово самостоятельно вы должны забыть вообще нахуй, как это, как за, это знаете, вот ты вылечился от, от сифилиса, несу туда письку опять, и, и, и пусть в тебя такую несуют, на всякий случай, вот просто чисто, ну, вот, вот знаешь, как сифилис выглядит э, после того, как ты переболел, например, да? А как он выглядит? Не знаю, спросите там у соседей этих докторов. Вот не надо. То есть я бы с вашего позволения ампутировал бы слово самостоятельно навсегда во всех отношениях по жизни вообще в любых вопросах. В любых вопросах. Вы что можете сказать, вы, блядь, вот, вы, вы знаете, как есть, вы знаете, что есть, сколько уроков вы прошли о том, как есть, сколько уроков или сколько лет вы посвятили тому, как воспитывать самостоятельно детей, то есть, вы знаете, что самостоятельно у вас не получится, поэтому нужно отдать их... И еще более изуродованным дебилом, чем вы. Школа. Самостоятельно, да. То есть вам нужно самостоятельно есть в мозг к себе или к чужим. После того, как вы в первый раз с нуля, прямо вот из дерева, из, из, из говна и палок, сами соберете компьютер, который будет лучше, чем, например, Mac. Тогда да да Тогда я вам поверю, что слово самостоятельно в вашем вот этом лексиконе по теме, вот, хотя бы оно там, вот, куда-то там вставляется самостоятельно. Вы самостоятельно видите, какую жизнь вы себе самостоятельно замутили, понимаете? Поэтому не нужно лучше, ну, не надо. Вот я вас все пытаюсь вылечить и вылечить, и вылечить, и вы все говорите, да, хуйня. Почему та же самая информация воспринимается за 3000 баксов? Типа говорят, да ну нахуй самостоятельно, больше не хочу. А здесь я вам пытаюсь как бы внушить, перепрограммировать вот этот один маленький, массюсенький такой элемент, который может уничтожить нахуй все. Все в жизни самостоятельно, блядь, а подумайте, а как это вообще слово как оно произошло значит, люди жили в общинах всегда в общинах они жили все время какое-то взаимодействие было там, кто-то рыбу ловит, там, кто-то ее жарит, кто-то там варит там, что-то, такой -то, то движняк там, общество, да цивилизация человеческая самостоятельно а идите нахуй, короче нет самостоятельно вот я сейчас думаю, я даже вот у себя здесь в огороде смотрю, самостоятельно, а что я здесь самостоятельно сделал? Я же, сука, даже кофе сварить самостоятельно не могу, представляете? Мне пришлось покупать, блядь, машинку, как я не знаю, что она стоит, или 500, или 800 долларов, чтобы она сама кофе намолола, чтобы не, не у плиты вот своей хуйней не стояла вот эта какая-то железная вот эта хрень с ручкой. Вот, я кнопку нажал, она самостоятельно, блин, без меня налила мне вот эту хрень, перемолола, заварила, вот я пью, блин самостоятельно я я даже кофе, блять, сам сделать не могу, представляете? вот это кофе, чтобы у меня было, мне надо было на Амазон нажать кнопку, кто-то его, блять, в этом собирал в Гондурасе в каком-то, бы упаковывали, чистили, чтобы пожарили специально, чтобы она ароматное было. нет, тут самостоятельно, нахуй, нет, нет, это, блять, это все хуйня, короче. Мозг, блядь, это, это хуйня какая-то, блядь, кофе, это я понимаю, там надо потрудиться, а, блядь, мозг, нахуй, куда ебали, блядь, 15 лет, нахуй, всего образования, блядь, плюс еще родители, это я, нахуй, самостоятельно, это у меня же чисто это, как вот, интуиция, ебать, вот это я, блядь, да, самостоятельно, ну, это, это ништяк. Я вам больше скажу, вы самостоятельно, сука, даже огонь в наше время самостоятельно развести не можете. Вы даже забыли как-то вот эту палку крутить, блядь, искру высекать из камня, блядь. Вот вы самостоятельно разведите огонь, постройте компьютер, машину там, начните, стульчик себе соберите сами там, телевизор, а потом самостоятельно как бы поменяйте всю себе жизнь. Тогда нормально, тогда зайдет, тогда скажете, братан, я тут, короче, э, научился костер разводить сам, Компьютер собрал. Правда, не работает никуда. Тогда я скажу, ну, давай самостоятельно будем из себя раба извлекать. Ну это нормально, по-пацански -по прям. Да.